Сегодня молодежь, верующих родителей, не знают Бога. Почему? Потому что родители попускают своим детям дружить с этим миром. Они попускают своим детям грешить. Они не познакомили своих детей с Иисусом Христом. Они познакомили их со своей церковью, со своей религией со своими обрядами, но они не познакомили своих детей с Иисусом Христом. Вот почему такое отступление. И будет жатва, мои дорогие. Вы будете жать. То, что вы сеяли в своих детей, вы будете пожинать. Вы сеяли в плоть, и вы пожнете тление. Начинайте сеять в дух. В Бога богатейте. Наставляйте своих детей в благочестии, чтобы они не грешили, чтобы они знали, что перед Богом нужно трепетать, перед Его святостью и перед Его могуществом, что это не игрушки, что ты не можешь положить Бога в карман и доставать его оттуда тогда, когда тебе что-то нужно от Него. Не грешите перед Богом. Остановитесь и сами защите лица Господа. И наставляйте людей на путь истинный. Приводите людей к Богу, а не в свою лукавую организацию. Да благословит вас Господь наш. Иисус. Ах, мой дорогой друг, я верю, что... Иисус – это посланник, то есть пророк. Я мусульманин, я чеченец. И поистине Аллах послал его, чтобы наставить людей на истинный путь. Ведь, чтобы донести Божье послание, нужны посланники. И он был из тех, кто послал Аллах. Чтобы донести истину. Слушай, друг мой священец, да, он посланник с неба, на эту землю, чтобы тебя и меня спасти. Не иначе. Он не такого посланника, как были до него. Да, до него были тоже посланники, пророки, которые говорили о приходе Мессии. Вот, и вот пришло время, оно исполнилось, Мессия пришел написано к своим, а свои его не приняли. Он пришел и умер за все человечество. И всякий верующий в это получить жизнь вечную в нем и спасение своей души. Понимаешь? Если не говорить просто был посланник и сила, а толку с того показать, учение его есть. А учение его о многом говорит. Оно говорит, как тебе мне спастись от этого страстного рода. Вот. Пролюбодейного, грешного, разбойного, кровавого, понимаешь? Там сказано, как спастись. Всякий человек, рожденный женою, грешен, подлежит огненной гиене. Но тот, кто поверит в посланника Иисуса Христа, как ты говоришь, да? Вот. Божьего Сына, который спас тебя и меня, и спасен, слава Богу, если еще нет, то подумай над этим. Подумай, только он единственный спасение человечества, никто иной, только Иисус Христос. Друг мой, не обичай на меня, хотя ты мусульманин, я скажу, память не спасает, правда, Конфуций, Буда, Лил, они не спасают. Они были люди, что-то сделали, ушли, умерли, вот. погребены и не воскресли, Иисус воскрес из мертвых. Понимаешь, и сегодня является твоим и моим спасителем. Он готов спасти весь мир. Он сделал спасение, дал даром. Не надо платить, только поверь. Поверь и приди, и будешь спасен.